Всем привет, меня зовут Виктория, это мой проект, дипломная работа по курсу менеджер по внутренним коммуникациям. Я работаю в компании Мир Магнитов, мы небольшая компания, нас 70 человек, уже 15 лет на рынке, пережили много кризисов, и текущий кризис тоже, но несмотря ни на что мы увеличили штат за этот год на 10 человек, у нас появились новые руководители отделов, в некоторых отделах появились новые сотрудники. И мы занимаемся магнитами, неодимовыми магнитами, аферитовыми магнитами. Поставляем их по всей России, по странам СНГ и являемся лидерами на рынке магнитной продукции в целом. Также мы работаем в этом году увеличили продажи на всех маркетплейсах, создали собственную торговую марку, и поэтому из-за того, что как раз бизнес развивается, нам нужно улучшать наши внутренние коммуникации. Поэтому цель моего проекта, мой проект называется внедрение единой системы внутренних коммуникаций, и как бы точка, отправная точка моего проекта — это то, что мы поставили цели на два года вперед, создали проектный офис, появилось много новых задач, появились новые сотрудники, появились даже некоторые подотделы в отделах, например, в отделе маркетинга, в отделе склада. И поэтому наша основная цель — это эффективно, обеспечить эффективную работу команды, и выполнение плана и всех поставленных целей, которые мы заложили на эти два года. Почему это нужно делать? Потому что мы повысим лояльность сотрудников, повысим эффективность всей команды, улучшим коммуникации, и в целом то есть, это поможет эффективной работе всей команды. Оптимизируем бизнес-процессы, повысим эффективность сотрудников внутри отделов и взаимодействие эффективности между отделами и улучшим в целом микроклимат в коллективе, потому что от взаимодействия между отделами всегда страдают вот это вот, какие-то, да, отношения между сотрудниками, если кто-то не может договориться. Обычный микроклимат становится хуже, поэтому для нас это важно. И также обязательно адаптация новых сотрудников, потому что у нас их появляется все больше и больше, и мы хотим этим проектом также адаптировать коллектив к изменениям, то есть чтобы мы были готовы к любым кризисам, к любым каким-то нововведениям в нашем бизнесе. Какие у нас есть проблемы? Проблема, собственно, как раз отсутствие единой системы коммуникации, что отражается на всей работе, на бизнес-процессах, мешает эффективному взаимодействию между отделами и внутри отделов также. Поэтому я ставлю такие задачи проекта, как создание единой системы обратной связи, которая была бы понятна и удобна для всех сотрудников, и для новых сотрудников в том числе, создание единой информационной среды и создание комплексной системы адаптации нового сотрудника. Целевые аудитории моего проекта. У меня всего три целевые аудитории внутри компании, которые супер важны. Все три. Первая важная целевая аудитория руководителей функций — это собственники, руководители отделов и топы. Основная проблема их — это занятость постоянная, то, что они, им не хватает времени на, ну, на свой отдел, и они не знают, как унифицировать, да, как создать инструменты для эффективного взаимодействия с другими отделами и со своей командой. А основной канал для них это собрание высшего менеджмента, то есть непосредственно собрание собственниками. Для них это основной канал. А, и дополнительный канал, они пользуются всеми каналами. Я тут вписала всего два, но так а, они вообще всеми каналами пользуются обычно. <laughs> то есть отовсюду берут информацию, но, конечно, Первичный канал — это собрание с собственниками. Следующая целевая аудитория — это офисные сотрудники. Офисным сотрудникам важно получать обратную связь. Им важно, чтобы было единое пространство для эффективного взаимодействия с другими отделами. В основном с отделом склада. Это такая... Самая проблемная зона офисных сотрудников. И основной канал коммуникации для них — это наш корпоративный интернет-портал «Битрикс24». Туда они берут все, всю информацию, они там оставляют обратную связь, они пользуются им очень активно. И следующая целевая аудитория — это сотрудники склада и водители — Считаю эту целевую аудиторию самой проблемной, потому что сотрудники не сидят за компьютером, эти люди работают целый день физическим трудом, занимаются, им некогда читать ну, новости с компьютера, они даже не сидят за ним, поэтому для них я бы создала в рамках этого проекта специальный канал отдельный, канал в мессенджере Telegram, потому что они с телефонами постоянно, то есть в основном, как с ними взаимодействуют, это звонят им по телефону, то есть только так их можно застать на рабочем месте, не в чаты писать, не, не как-то на почту, только по телефону. Поэтому, чтобы им было удобно, чтобы они читали всю необходимую информацию, вставляли обратную связь и взаимодействовали с другими отделами, я бы вот им создала канал в мессенджере Телеграм. А так, в основном, основной канал для них — это, конечно, собрание летучки со своим руководителем. То есть у них каждый, каждый, каждый день с утра руководитель отдела доносит им там, все необходимые новости, что им нужно сделать. То есть для меня руководитель склада — это главный голос, который говорит сотрудникам склада все основные вещи, которые происходят в компании. План мероприятий по внедрению единой системы внутренних коммуникаций для меня – это три шага. Создание единой системы обратной связи, создание единой информационной среды и создание комплексной системы адаптации нового сотрудника. Как мы будем это делать? Создаем единую систему обратной связи. Она должна быть понятна и удобна для всех. А мой любимый лозунг – «Жалоба – это подарок». То есть мы получаем жалобу, и это уже круто, то есть это супер. Мы можем работать с жалобой и определять зоны роста для нас и двигаться вперед. Если нет жалобы, то есть не будет ничего нового. Поэтому мы создаем каналы обратной связи. Это будет ежегодный опросник, ежемесячный опросник по отделам, почта руководителя для всех сотрудников и анонимный бот в Телеграме. Также создадим специальную рубрику в ежемесячном дайджесте: ответы на вопросы от всех руководителей, от собственников бизнеса. Обязательно проведение прямой речи с собственниками бизнеса два раза в год и разработка альтернативного канала для кладовщиков мессенджер в Telegram. Да, кладовщики обязательно должны получать всю информацию также в этом канале, потому что им некогда читать дайджест они обычно не присутствуют на прямой речи с собственниками, потому что они всегда работают, у них график работы больше, чем у сотрудников офиса, то есть часов в неделю они работают больше, поэтому для них отдельный канал. Создаем единую информационную среду. А информирован значит вооружен. Что мы делаем? Создаем единую политику внутренних коммуникаций. Обязательно публикую все, как мы коммуницируем, всю информацию об этом в базе знаний, то есть какой основной канал, для каких отделов, какие каналы коммуникации и где брать, в принципе, информацию. Разрабатываем и внедряем единый стандарт собраний, информационных сессий, обязательно контроль, осуществлять контроль регулярности проведения внутри отделов, и определить формат. Формируем единую базу знаний на портале, создаем правила коммуникации, создаем регламенты встреч, звонков, совещаний. И создаем запуск еженедельной новостной рассылки в мессенджере Telegram. Это тоже отдельный канал для колодовщиков. Им это обязательно нужно, необходимо. Будем помогать им быть в курсе событий. И создаем комплексную систему адаптации нового сотрудника, чтобы легко адаптировать новичков и освободить руководителя отделов от какой-то дополнительной работы, чтобы адаптировать новичков. Для этого буду создавать Bittrex24 базу знаний для новых сотрудников. Создам формат тренинга о корпоративных внутренних коммуникациях. Как, как мы коммуницируем, какие у нас есть каналы обратной связи. И буду собирать обратную связь новых сотрудников через руководителя отделов, либо через HR. То есть будем спрашивать, собирать обратную связь, все ли ок, все, все ли им понятно. Команда проекта — это, естественно, собственники бизнеса, руководители функции мне будут помогать, как амбассадоры и лидеры. И HR — конечный пользователь проекта, это компания, вся команда. Какие итоги и как будем измерять проект, результаты проекта? Измерим качество коммуникации и скорость коммуникации благодаря руководителям, функции, поймем, насколько улучшились, улучшились качество коммуникации между отделами и внутри отдел, отдела, и оценим качество коммуникации между отделами. Мы сможем оценить также показатели работы отделов. Например, у нас проблемная зона это офис-склад. И мы поймем, насколько склад, например, выполняет свой KPI благодаря э, улучшению внутренних коммуникаций. То есть насколько быстро им поступают э, какие-то сообщения от офиса, которые они могут обработать и э, выполнять свою работу качественно и быстро. И измерим скорость адаптации нового сотрудника, его выход на точку эффективности. То есть таким образом поможем руководителям функции. Э, немного снизить время адаптации нового сотрудника и достигать поставленных целей и результатов, которые стоят внутри их отдела.